В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета состоялся отборочный этап Международного инженерного чемпионата Кейс-Ин. Все подробности далее. Главная цель чемпионата Кейс-Ин – показать привлекательность инженерных профессий, их значение и востребованность. Ежегодно в чемпионате участвуют более 40 вузов и 5 тысяч студентов со всей России. Казанский университет участвует в Лиге по нефтегазовому делу. Казанский университет участвует в этом чемпионате с 2014 года. Мы проводим отборочные этапы в КФУ, по результатам которых определяется команда победитель, в свою очередь участвующая в финале чемпионата в городе Москва, который проходит обычно в мае или июне месяца. Согласно правилам чемпионата, студентам Казанского университета необходимо разработать кейсы для решения актуальных задач, стоящих перед российскими нефтяниками. Так, например, в последние годы наиболее востребовано увеличение коэффициента нефтеизвлечения. Главное преимущество чемпионата это то, что на одной площадке встречаются креативные студенты и ведущие нефтяные компании, нуждающиеся в нестандартных решениях задач. Так, участники чемпионата, а в особенности победители, могут получить хорошие места для практики и предложения по труду. В качестве экспертов, которые сегодня будут оценивать решение кейсов, которые ребята представят, выступают представители производственных компаний. Кейс разработан компанией Татнефть, Роснефть, это компания Юганскнефтегаз, компания Сургутнефтегаз, Якутск и топливно нефтяной компании, компания тнг Групп. Мы представляем решение по нефтяной отрасли, то есть нам нужно выбрать оптимальный метод извлечения нефти, но при этом нужно сделать так, чтобы было довольно экологически и экономически рентабельно. Мы очень довольно долго готовились и надеемся на победу. Важно помнить, что кейс ⁇ это не задача с одним единственным верным ответом. Здесь есть простор для креатива. Нестандартные решения в будущем смогут реализоваться в виде реальных технологий. Диана Шленкова, Фарид Захитуглы, Универньюз.